Все. И теперь, дамы и господа, сразу вот прям сходу вы видите сейчас, возможно, небольшие полагивания. Сильно не пинайте, опять-таки, меня, пинайте моего провайдера, потому что именно из-за него эти полагивания сегодня присутствуют. Составы команд, конечно же, не изменились Вполне себе логично, что они не могли измениться Ведь матч создавался в формате Best of 3 И перезайти никто не мог Собственно, это все те же самые милые Мося, Круфу, с Диджей, Тролливали и Юзер Ну и, конечно, команда Промяса, Банна Фасткапи, Эффект, Неос СТАй и Дуримар Еще раз хочу пожелать вам всем приятного просмотра И мы начинаем, начинаем, начинаем Болеть каждый за свой коллектив Пока что атака устанавливает бомбу И этим, увы и ах, они вынуждены ограничиться Попросту их ну, разваливают Разваливают с точки, есть дефюз-киты у Калашика Но даже если бы их не было, бомба в любом случае Успевали бы снять Счет 1-0 Напомню вам, первая карта, пик команды Промяса, Карта Тускан закончилась со счетом 16-4 С какими-то весьма и весьма разгромными э -э, Хочу сказать 16-4 что поделать, да, так бывает Что поделать, так бывает а, Ну, в принципе Если мы берем а, Ситуацию, в которой а, Команда выигрывает свой собственный пик со счетом 16-4. Это не дает нам гарантии на то, что вторая карта не будет интересной. Потому что теперь пик команды Территория Чести. И раз уж они выбрали карту Даст-2, скорее всего они умеют ее играть. Ну, либо хотя бы какое-то представление имеют о том, что здесь нужно делать против непростого соперника. Во всяком случае, я на это надеюсь. Бан на фасткапе последней пулькой прострелом в голову. Просто комбо-брейкер делает какой-то и уничтожает Руфуса. 2 в три. СТА и хэдшот стегла. Нео уже с ножиком пытается броситься на милую Мося, но не успевает добраться до оппонента или оппонентки. Уж, судя по никнейму, я бы, наверное, сказал, что это, конечно, оппонентка. Да? Но Калашик. Ну, Калашек, ну, Калашик, что ж с тобой случилось? Не сумел Калашек застрелить оппонента, даже имея несколько обоим в USP. Не хватило, по-моему, даже порядка 24 патронов, да? Это, конечно, грустно. Как игра называется? Игра называется Counter-Strike 1.6 1.6 А когда играют команды из Узбекистана, наверное, это уже часть вашего канала Александр Есть такое, да, но во всяком случае ни одна трансляция без этого вопроса не обходится Хотя раньше эти вопросы были немножечко другими Раньше вопросы заключались в том, как зарегистрироваться или как участвовать в турнире Вот этот вопрос был самый часто задаваемый, но теперь его потеснили Энтрифраг за Дуримаром, Калашек забирает из Тиая, ну и попытка, дах ты ничего себе, как Нео сейчас получил с дигла. Мне кажется, когда Нео получает по голове с дигла, это самое обидное, что может быть вообще, в принципе, с Нео на этой карте, на любой карте, в этой игре имеется в виду. А, потому что, ну, это человек, который м, имеет достаточно хороший скилл на дигле. Эффект минус юзер. Калашек с Руфусом остались в паре. Оба сотые, кстати, не в пример игрокам атаки, потому что игроки атаки биты достаточно сильно. И вот вам, пожалуйста, один из них погибает. Ах, а времени на, на дефьюз, кстати, более чем, более чем достаточно. Бан на фасткапе справляется с тем, чтобы убить калашка. И один оденешенник остается в живых, но победу к своей команде все-таки принес. Нео играет лучше. Ну, смотря какой Нео, конечно же. За всю историю, так скажем, Counter-Strike, Нео было много, да. То есть много игроков играли с такими никами. Ну уж, видимо, неизгладимое впечатление оставил герой, которого сыграл Океану Ривз. Ну, я так думаю, во всяком случае. Нео из Матрицы. Ну, иначе я не знаю, откуда можно было бы взять еще себе никнейм Нео. 5 в 2. Развал кабин продолжается. Команда Бромяса набирают... Набирают там с ножом. Калашик уже пытался кого-то резать. Не знаю, почему Калашек решил кого-то порезать с ножа. Но Володя Дурьмар справляется с парой оппонентов. И для Володи Дурьмара это, в общем-то, не сложно. 1 и пауза. Пауза почему? Потому что вылетает один из игроков команды ProMiasa. Это СТИ. Видимо, сгорел. Сгорел. Просто сгорел и все. И поэтому вышел. К слову сказать. Гаймодис. Вопрос адресован вам. Сыграли ли вы с командой Холл? Помнится, вы пытались с ними договориться о матче. Договорились в итоге на чем? Или нет? Сейчас бы на меня с ножом бежать. Но это вообще-то, кстати, на самом деле можно. Можно делать, Володь. Вполне себе, справедливости ради, можно бежать на тебя с ножом. но ну, просто, наверное, когда соперник чуть более скилловый. И опять же, трезво нужно оценивать ситуацию, когда можно бежать, когда нельзя бежать с ножом. Тут, тут вопрос а, заключается даже не в том, чтобы... Как бы так правильнее выразиться... Вопрос заключается не в том, чтобы бежать на соперника с ножом, надеяться, что порежешь его, да Надо понимать, в какой момент на него можно бежать, да То есть, если соперник на перезарядке или сидит где-то, притаившись Ну, в общем, все это приходит только с опытом Саня, а ты не будешь турнир Дестра комментировать? Ну, лично мне пока что никто по этому поводу не писал, но часть игр с него я точно буду комментировать Для проекта «Женский эпицентр» Ремар. Энтрифраг с Дигла. И где на длине, как бы вы могли подумать, где же еще Володя мог отличиться хедшотом с Дигла. Именно на этой самой позиции. А, пролетаем над гнездом команды Территория Чести. Именно так выглядит их уютная квартирка на карте The Dust 2. Ну и замечаем, что Руфус играет на контроле бомбы, убивший СТА. И, в общем-то, ох ты! Ох ты! Руфус! Ну, это просто прям подарок судьбы. Подарок судьбы, к сожалению, которым Руфс достойным образом не сумел воспользоваться. Это бывает тоже, к сожалению. В игровых моментах вообще можно увидеть очень много различных казусов. И этот о, в их число определенно входит. 4-1. Помню, как-то в Инферно троих ножом забрал. Сунат. Поздравляю. Это достижение. Александр. Мне ответили, что напишут после турнира. Турнир закончился. Ни одного сообщения от них, увы. Понял. Понял, Ром, понял. Очень жаль, очень жаль Ну, там у ребят, видимо, конечно, дисбант был дикий Из-за того, что, ну, сами знаете, как Закончилась история команды Ван Холл на том турнире Калашик Поприветствовал эффекта И был поприветствован игроком с никнеймом Нео 5-1, быстрый, быстрый Такой, я бы даже сказал, сквозящий, немножко аж продуло Раунд от команды про мясо Почему именно от мясо, спросите вы? Ведь раунд разыгрывает обе команды. Но все-таки мясо играет в атаке. Вся инициатива именно в их руках сейчас. Руфус. Энтри по Дуримару, Неоразменный по юзеру. И попытка занять точку Б от STI. Здесь STI, конечно, борется, борется до последнего. Но это. Я не знаю, как еще сказать, наверное, рука-лицо. Я бы после такого вообще КС удалил просто к ней не подходил. Я бы сказал, что нет, КС это не мое. Ну ладно, то что уж поделать а, Момент забавный, момент смешной, интересный Да и хрен бы с ним а, 3 в 3 Эффект Минус с пулемета И Руфуса с диджеем тролливали Уже только лишь Руфус Со снайперской винтовкой, кстати а, Погибают Погибают что первый, что второй И, в общем-то, вся пятерка территории чести в этом раунде Увы и ах Но не сыскали никакого успеха Ну а счет тем временем становится вообще Уже достаточно ужасным 6-1 Паблик «Женский эпицентр» от себя выставил команду «Марго», которая является лучшими игроками ФК. Да? Серьезно? Здорово. Ну, здорово, что я могу сказать. У меня много раз просили, чтобы я прокомментировал какую-нибудь игру команды «Марго». Ну, вот, видимо, представится возможность, так скажем. После размена и потерянной точки «Б» ситуация равная 4 в 4. Но, опять же, как равная. Точка «Б» потеряна, игрокам обороны ее предстоит выбивать. Эффект... Суициднулся, просто сам себя подорвал своей хаешкой Руфус и Калашек по минусу И теперь только лишь Денис сможет спасти свою команду от поражения в этом раунде Денчик напрягай бочки Но нет, все-таки Денчик их расслабил и туда заехал Руфус К сожалению, 7-1, простите, 6-2 К сожалению, для команды Промяса. Не удается набрать огромный винстрик, который мог бы быть рекордным, красивым, интересным. Все-таки территория чести присутствует на этой карте, не надо об этом забывать. Тем более, эту карту выбрали именно они. За про мясо будет играть на турнире Дестра Нео, Дуримар, какие там Марго. Ну, Нео и Дуримар против Марго, я бы так сказал. Ну, тем более, вот э, ко мне ни разу не приходил никто на трансляцию со словами, когда будет играть команда Киллер. Нет, один раз, наверное, может быть, Бегзод Джон спрашивал. Один раз, и все. А вот про команду Марго спрашивали, ну, раз 10, если не больше. Это уж прям точно. Что ж, часть коллектива клана GMC тоже... о, -о, -о, -о! Роман, от какого клана, от, прошу прощения, от какого э -э паблика? Буду следить. Буду следить за этими играми в том числе. Когда ХК будут играть? Денис, не подыгрывайте Владимиру. Никому не интересно, когда ХК будут играть. Давайте будем объективными. А салам алейкум, в Play Market игры нету. Где его найти? Она находится в Steam. Steam — это платформа ПК. Это не телефоны, не андроиды, не iOS. Это исключительно Windows. От, пам от паблика антиклассик Окей, запомнил, понял, принял Буду смотреть, как у вас там будут результаты Что ж, пауза закончилась Пауза была взята, кстати, командой э -э Территория чести Потому что у них вылетал один игрок Но он уже вернулся, эффект что-то все никак не раздуплится И не выйдет со своего респауна А ведь там уже, между прочим, бой не идет Причем бой не идет вовсю, STI Пытается наверстать упущенное Вот в том самом постыдном моменте На донсполе Нео Нео, как, какие тайминги ловит Нео, да? Прям позавидовать можно. Ну что, 7-хэповый калашек против 100 хэпового ой ой Ой-ой-ой-ой-ой, эффекта. Ну, логично, конечно, что эффект этот раунд заканчивал бы победой. Я лично другого тут даже и заметить не мог бы. Все слишком очевидно. 7-2. Саня, жестко обижаешь меня. Не, ну я не обижаю, я же так. Вот прям по-честному. Ну, то есть у меня не спрашивали, как, когда будут играть Хайред Киллер. Я же не буду врать, что спрашивали, при том, что этого вопроса не поступало. Все, это должно быть честно. Я со всеми открыт и максимально честен. Диджей Трали Вали. Последний минус после череды разменов остается именно за ним. Ну, Денис... Нет. Вы думали, это красивый дальний хэдшот от Дениса? Нет, это красивый дальний хэдшот от Нео, который в это время открывался с зигзага. Но Нео... о -х -х -х -х! Хитрый Дениска. Не сумел скрыться с КТ респауна, даже дым не спас Дениса. Ну, потому что, когда ты кидаешь дым, нужно выходить чуть-чуть позже, а не сразу, потому что, ну, слишком очевидно. Обычно, когда раскрывается дым, в него летит пачка префайеров. И, собственно, чтобы в эту пачку не встрять, так скажем, да Обычно берут какую-то паузу Александр, у меня к вам будет просьба Связанная с монтажом Гаймодис, я вас внимательно слушаю Я не PUBG, просто ник забыл поменять Да ладно, ничего страшного Если PUBG, как бы, я Вообще за любую движуху И PUBG в том числе В том числе, господи, в том числе а тем временем, развалили команду про мясо, развалили, разложили, и на табло-то у нас уже воцарилось 7-4. Какую-то борьбу территория чести, наконец-таки, хотя бы даже на своей... Э, как она правильно называется? Даже на своей карте все таки умудряются навязывать. Хотя это и не должно меня удивлять, в общем-то. Когда команда выбирает карту, наверное, опять-таки, они подходят к этому э, с... Э, Максимальной расстановкой Приоритетов в голове Ну что, диджей трали -вали. Попытка остановить выход на точку Б Максимально хорошая, кстати, и качественная Дурик там у нас рассматривал стены В то время как его тиммейтов убивали Ну, собственно, как я уже говорил Володя мастер продавать Свою команду STI, один в поле не воина И это 7-5 Дестра больнички болеть, бро. Да, я в курсе, что Дестро сейчас в данный момент подхватил ковид. Ну, как говорится, плавали, знаем. Ничего страшного, в общем, в этом нет. Если своевременно начать лечение, тогда не такая страшная на самом деле болячка. Куда, увы, страшнее последствия, которые могут начаться после ковида. В том числе сахарный диабет, там болезни, с, связанные с... Сердечно-сосудистой системой Ну и прочие-прочие прелести жизни Которые можно ощутить Только перенеся на себе uh, Это самое covid 19 Амбан на Перестреливает Руфуса Продает рядом стоящего Дуримара Потому что была перезарядка но ну, что поделать Это классика Классика так должно быть Нео. Опять пуляет ваншот из дигла. Вот, собственно, почему я и говорил, что Нео это Нео. И ему, наверное, неприятнее всего получать э -э в черешенку. Именно с этого девайса. Ну что, заход на точку Б, Здесь Нео пытается дождаться своего товарища по команде с ником эффект. Но эффект глубоко, простите, меня насрал на то, что нужно было прийти и помочь Нео. И все это время отсиживался где-то на меду. Ну, а потом пришел и Погиб. Героически сложил свою, так скажем, э башню на точке П Брутал страйк играю. Ник Нави Олдбой. Так подожди, подожди. Олдбой же это не ты. Олдбоя мы все прекрасно знаем. Ну лично я прекрасно знаю игрока Нави по PUBG э с никнеймом Олдбой. А зачем же ты плагиатишь чужие никнеймы? Играл бы со своим. Ассалам алейкум из Узбекистана, Ингримен вроде бы как с вами здоровался, но все же еще раз приветствую и Узбекистану тоже большой-большой саламчик. Ну что, проход на А или все-таки нет? Все-таки нет в плане того, что его, возможно, остановят, но, как мне кажется, не остановят. Некому. Милая Мося, конечно, тут немножко подпортила нервишки... Ну, я буду говорить, подпортила, потому что как-то милая Мося и молодой человек, играющий с таким никнеймом, у меня не клеится вообще никак. Бан на фасткапе. Минус калашик, Руфус последний. У Руфуса, увы, АВП. Почему увы? Потому что при ретейке 1 в 2 АВП это скорее балласт. Балласт, причем капитальнейший. И поэтому Руфус будет... Вынужден уйти, сейвить АВП, ну, либо же идти, пытаться что-то выбивать. Хотя, я не знаю, вот. Руфус идет выбивать, понимаете, но у него даже диффузов нет, банально. 7 секунд до взрыва. Ну, так, вернее, 7 секунд до безвыходной ситуации. Ну, все, после этого выстрела уже надо уходить. Ну, нет, Руфус решает еще и забрать Дениса напоследок. И куда-то все равно бежит. Куда-то бежит, видимо, забыв о том, что дефьюз китов у него все-таки нет. Нео забирает Руфуса и погибает при взрыве бомбы. 86 победы в первой половине все-таки за командой про мясо, но я считаю, территория чести первую половину отыграли на ура на самом деле. А для обороны 6 раундов это очень и очень хорошая цифра. «Привет, как дела? Шамшот приветствую. Дела в полном порядке. А как твои?» Что ж, раз часть игроков ХК будут играть на турнире, попадемся против них, то устроим им небольшой сюрприз. О, это здорово. Это здорово. Бан на фасткапе. Хедшотиком встречает Калашика, ну и Милую Мосю тоже уже, в общем-то, пообнимали как только могли. Промясовцы занимают точку А, и надо как-то терпеть команде Территория чести. Снова у нас остается один руку. Увы. Последний раунд первой половины команда Промяса выигрывает, не понеся потерь. На мой взгляд, результативненький раунд, конечно же, но вот вопросов больше у меня все-таки к территории чести. А почему так сложилось, что даже одного минуса не смогли сделать? Но ну, я понимаю, там были сложности с экономикой, типа Руфус на пистолете, там всякое такое. Но это сложно сказать, дамы и господа, все-таки реализация даже того же самого дегла навсегда может быть. Бан на фасткапе. Энтрифраг по юзеру и... Что дальше? И дальше ничего вообще И Володя Дурьмар забегает на мидл Делает минус по калашку Ого С днем рождения, Володя! С днем рождения! Трипл килл от Владимира и четвертый А точнее пятый игрок атаки Он же четвертый минус, который мог бы сделать Владимир Отдается с STI Почему STI? Ну, потому что Володя, собственно говоря, держал длину по-прежнему И на этой самой длине, в общем-то, оппонента не было Нави есть на турнире? Ну, смотря на каком У меня тоже все хорошо, спасибо Я очень рад за вас, Шамшот Брат, ты должен работать комментатором в матче ТВ Высшая степень похвалы, как для комментатора С огромным бы удовольствием но рискну предположить, что я там не очень нужен Потому что там своих комментаторов хватает Саламчик с Намангана И Наманганцам тоже большой-большой привет Очень, очень, ребят, переживаю, что давненько не было турниров из Узбекистана С радостью бы какие-нибудь покомментировал Потому что ребята в Узбекистане в КС-очку шпилить умеют однозначно как вот сейчас, собственно, Крут шпилит Нео. Два хедшота с МПшки, ну и видит еще двух соперников. Это информация для соклановца, собственно, которые должны сейчас выходить поджимать банку и не выпускать игроков атаки на длину. Но Дуримар героически сказал, мне вообще просто плевать, что ты там будешь делать. Я ухожу. Я ухожу тащить на точку Б. Что-то мне, правда, подсказывает, что, конечно, сейчас дурик погибнет и ничего не затащит. Но это только лишь мне так подсказывает. Ну да. Собственно, ну, я уже озвучивал, как правильно нужно было разыгрывать этот раунд. Нужно было поджимать банку. Ни в коем случае не выпускать соперника из нее. Пусть они там сидели бы как можно дольше. Ну, Володя решил, как бы, что Нео там справится один. Хотя Нео там не справился вообще. 10-7. Я его тоже тогда с днем рождения поздравил. Ну, Денис, я не сомневаюсь. Такое бывает у дурика раз в году, и как ты понимаешь, раз это было вот на этом матче, ты его в следующие катки больше не бери. Не знаю, как матч ТВ, но думаю, в других студиях явно заинтересовались бы. Роман. Вы меня. Вы мне льстите. Разнос точки. Вот это я погорячился, сказав, что это разнос точки Б, дамы и господа Руфс один на один с Нео Ну, не стал Руфус стреляться, убегает Ай-яй-яй, испугался Испугался того, что сейчас Нео сможет сжахнуть со своего фирменного дигла. И, к сожалению, не сумел Не удается жахнуть. Такое тоже иногда случается все-таки не каждый раз Нео будет вешать ваншоты, а то играть было бы совсем неинтересно. На табло 10-8 территория чести выигрывает раунд и выигрывают весьма интересный раунд. Опять-таки, если мы будем все-таки более детально его ковырять. Да, Нео и Владимир пытались спасти этот раунд, но, к сожалению, увы, увы, спасти его не вышло. Хотя диглы. деглы штука опасная. Но здесь уже хоть что-то интересное получается. Это все-таки не тускан. Здесь какая-никакая, но интрига по-прежнему присутствует. Два раунда разницы между командами. И бан на фасткапе разменивается с юзером. И у нас, собственно, продолжается давление на спот Б. Руфус на выходе даблкил. Калашик пытается его сменить вот прям вот прям сейчас. Но не очень удается. Стрельба у Калашика, к сожалению, сегодня оставляет желать лучшего. Но в голову Володьки он не мог не попасть. 10-9. Это было бы лестью, ведь, по-моему, НТВ в поисках. Если бы это было лестью, ведь... А, то есть ты мне предлагаешь в НТВ подать заявочку. Ну, я бы, конечно, наверное, по приколу чисто подал бы, но процентов на 99,9% я уверен, что нет. все таки для такого рода комментирования, например, чего-либо, эм, необходимо журналистское образование. Собственно, да, я как бы вообще ни разу не журналист. Ну и, конечно, нужно очень хорошо разбираться в предмете, который ты комментируешь. Ну, может быть, каким-то диктором куда-нибудь бы я бы, может быть, пошел. Не знаю. Но в любом случае я эту мыслишку у себя в голове прокручу. Большое спасибо, Рома, за... Опять-таки пищу для ума. Тем временем атака радует меня не так, как радует меня STI, честно скажу. Но радуют. Они все-таки хоть как-то в очередном раунде, в 20-м, если быть точным, пытаются выйти на какой-то победный счет. И таки выходят на временную ничейку, дорогие друзья. Перестреляв СТА и Ибана на фасткапе, территория чести достигает победы в 20-м раунде этого жаркого противостояния. И действительно, на карте DAS 2 оно становится жарким, потому что, ну, опять-таки, вспоминает Ускан, на котором было разыграно всего 20 раундов. Сейчас мы с вами видим, уже 20 раундов сыграно, и матч еще не закончился. Поэтому он уже так выглядит, во всяком случае, более, ну, более интересным, что ли. Про мясовцы, вновь, без э -э, каких-то вот таких ощутимых девайсов. Ну, парочка, парочка фамасов, парочка диглов, эмочка. -э Все, в общем-то, как бы по стандарту. В принципе, этот байралд канал на пускане. Но, как вы видите, на дасте команда Территория Чести поймали... Ну, выразимся так Кураж Да, и на этом самом кураже играть-то стало немножко попроще Начинаются уже какие-то, да, вот э, Интересные прокидки Но по-прежнему видно, что команда территория чести Немного побаиваются своих соперников Ибо дальше восьми За практически минуту раунда Команда так и не вышла Потеряли игрока в банке, но смогли найти какие-то размены. Бан на фасткапе находится в яме и забирает и юзера. Пытается забрать еще одного, но ловит предательский про прострел. Прострел, простите меня, дамы и господа. От диджея тролливали. И теперь игроков атаки в... В общем-то, игроки атаки в меньшинстве. Но... Я хочу заметить, что они при девайсах, вот, например, эффект на Дигле. А ему на эмочку, к сожалению, никто не насобирал. Но, собственно, куда более интересно, здесь позиция, конечно, у Нео, и Нео открывается с нее блестящим минусом по Рувсу. Ну, а последнее слово в этом раунде диктует нам СТАЙ, и промясовцы забирают 11 раунд, тем самым разбивая этот самый временный ничейный результатик. Вы тоже играли и играете эту игру, дорогой комментатор. Я играл в нее, да, достаточно долго. С 2003 года по 2016. Собственно, вот. Вот столько времени я играл в Counter-Strike 1.6. И в 2016 году перешел в Counter-Strike Global Offensive. Но, естественно, остался комментировать данный... Данную дисциплину, потому что Ну, роднее, чем Counter-Strike 1.6 Для меня, наверное, может быть только Серия игр Diablo Но Diablo не нуждается в комментировании Поэтому я комментирую для вас КС Милая Мося Минус Нео и 3 в 2 При этом, кстати, перевес снова сохраняется С территорией Чести 18+, плюс. калашек Прицел в пол, но, однако, все-таки забирает Стиая, эффект минус калашек И 1 в 2, хорошая каешка Прям под ноги наполовину лайфбара Флешка верхом, Эффект пытается работать под эту самую моменталочку. Максимально приятную для него. Но, как вы видите, к сожалению, профита от этой моменталки никакого не было. Очередная ничейчка и 11. 11! Временная ничейка. Студия озвучки аниме может заинтересоваться тобой? Не, Володя, у меня для студии озвучки... Аниме, так скажем, слишком грубый голос. Там же, ну, прям совсем не такие голоса, как у меня. О, диджей тролливали. Не выходя с респауна, просто забирает трех соперников. Почему? Потому что промиасовцы решили запушить своих визави. Ну и, конечно, тут, ох ты, Нео! Ну, самый счастливый человек в этом мире определенно, это Нео. Нео просто выходит из Тэшки и прям ногой на хае. Как можно быть настолько удачливым? Вот я всегда в своей жизни задаю себе вопрос. Саня, почему тебе так везет титанически, просто как утопленнику? Но вот Нео иногда мне кажется даже более везучий, чем я. В, ско... в кавычках, разумеется. Ну, а, к слову, счет 12-11 в пользу территории и чести. И это для них огромный плюс, потому что на своем пике им в какой-то веке удается вырваться вперед. Ножик, привет, Сань, как стримить на фасткапе в спектрах? А, никак. На данный момент никак. Кто-то с матча тебе должен выдать ХЛТВ. А, тот, кто играет в этой, в этой битве, собственно, непосредственно. Потому что теперь на фасткапе не ВДСТ, а и два минуса по головам с АВП. Не успел я его, к сожалению, включить. Маленький спойлер, я знал, что его нужно включить, но я не успел. Он был где-то слишком далеко, пока я щелкал, Вы его убили. Ну, два минуса Савика подегла мне сказать, что это прям уж вау, честно говоря. Поэтому не понял я прикола, для чего я должен был здесь наблюдать за этим именно. Ну да ладно. Володя, ласт хит, ласт kill и 12-12 Ноздря в ноздрю идут коллективы, и это не может не радовать <coughs> Не может не радовать, разумеется, с точки зрения того, что в данном матче действительно интрига, хоть отправляйся а как это выдать-то? Объясни деревянному. А, нужно прописать э, в консоли тому, кто находится на сервере, команду статус. И там будет написано... Э, кто? Написано что? Э, написано IP, адрес ХЛТВ. Э, Ладно, друзья мои, я пошел, Дорогой комментатор, спасибо вам большое. Энгримен. Рад был, что вы пришли на трансляцию. Приходите еще. Завтра, кстати говоря, дамы и господа, в 18.00 будет очередной эфир. Что я буду для вас комментировать завтра, я расскажу чуть-чуть позже. Пока что у нас 3 в 3. Вы посмотрите, счет 12-12. Ситуация 3 в 3. Времени чуть меньше минуты. На самом деле атмосферка весьма и весьма напряженная. У Дуримара трясется прицел. Срочно к Паркеру на проверку. Володя. Ну, это настолько пошло. У Дуримара не трясется прицел. Ну, то есть не трясется прицел с точки зрения Аима. Максимум от нервов. Ну что, у Володь. Хотя, да, есть люди, которые иногда утверждают, что у Володи трясется прицел, но эти люди, по-моему, просто блаженные. Кстати, минус от Дуримара. Последний Берстфайр, ну, если можно, конечно, сказать, это был не Берстфайр, все-таки это был Спрейдаун, но он все-таки попал в цель, самое главное, и лишил жизни бомб-кэрри команды Территория Чести. Руфусу теперь предстоит очень непростая судьба. Это получить по голове с прострела и текая с села, как говорится, Тоби, вы сами знаете, что. Раунд заканчивается, сейв от Руфуса, но я не знаю уж, нужен ли сейчас атаке, сейв. Честно, мне кажется, не нужен Вообще-то Спасибо Торонто, не за что Обращайтесь Разница в один матч -пойнт. Только что ее не было, а вот теперь она есть. Здравствуйте, меня зовут Разница. А, провязовцы врываются вперед, закрепляют немножко свою экономику. Хорошие настрелы сейчас идут по тупой. И с этих прострелов, кстати, очень много своего лайфбара растеряла милая Мося. И Руфус погибает от Дигла СТА. Дуримар. Это тот самый один из тех самых людей, которые простреливали ту самую тупую. И лишали милую Мося очень большого количества хелспоинт. А, Милая Мось, однако же, даже невзирая на то, что, в общем-то, в, лайба... в лайфбаре всего 36% здоровья, но справляется с СТМ, причем, кстати, не потеряв ни единого процентика. Надир, спасибо за эфир, не за что всегда, пожалуйста. Эффект, минус юзер, 4 в 3, перевес склоняется на сторону команды про мясо, ну и никакого размена пока что не последовало, однако... Максимально исчерпывающая информация по миду все-таки была. А, Владимир Дуримар забирает Калашика. Бан на фасткапе также минус еще один из игроков. И Володя, какие чудоверщные. А бог с ним, пусть будет именно так. Чудоверщные а, Берстфайры выдает капитан, экс-капитан команды Хайред Киллер. Наверное, правильно сказать так, да? Или... Или вообще просто капитан команды? Ведь, по сути, он же не переставал им быть. Просто команды больше нет как таковой. Ну, 14-12. А, промясовцы чуть-чуть стали ближе к победе, но при этом, опять-таки, ни в коем случае не считаю нужным списывать со счетов команду Территория Чести. Просто восседушки вот эти по поболтушки, которые они сейчас устраивали в Тэшке, мне кажется, не совсем а, своевременными и уместными нужно было сидеть, как до этого они сидели на 8 Позиция чуть более профитная, дает больше контроля по карте, ну и менее простреливаемая, нежели, например, та же самая тешка, да, которую прошить можно вообще при желании чуть ли не с любого угла. Володя отправляется понюхать дым. Дым-дым-дым. Закидывает хаешку. И минус калашик. Айда Владимир. Ну ладно, хватит, конечно. Нет. Володя молодец. Володя грамотно сейчас сыграл. С под прикрытием смоков расстрелял оппонента. Добил его с хаешки. Еще и Руфусу, кстати, тоже прилетело с этой самой гранаты. Юзер едва ли не убивает своего товарища по команде. Здесь промах от STI. -а. Ну, и что я могу сказать вам, дамы и господа? Нео, трипл килл. Вот почему-то, блин. Мне кто-то подсказал Посмотри за STI вот в том раунде Где он делает два минуса Вот почему-то никто не подсказал Посмотреть за Нео, где он делает три минуса Это как-то вот все-таки поинтереснее было бы 15-12 Как создать клан в Brutal Strike? Uh, я, к сожалению, не знаю Потому что, в общем не играю в команду В команду, в какую команду uh, В игру Brutal Strike Вообще даже, в общем-то, не знаю, что это за игра Честно, если сказать Не знаком что ж, у нас, кстати, матч-поинты. Теперь либо овертаймы, либо победа команды Промяса в этом шоу-матче. Но в этом шоу-матче пока что победы, во всяком случае, не сыскать. Банна Фасткапи и Нео погибли. И атака в полном, так скажем, боекомплекте выдвигается на точку А. СТАЙ. Дальняя позиция со снайперской винтовкой. Ну и как бы никого не видит. Один в четыре. Привет, Сань, как здоровье? Рад тебя слышать. Абубакр... Приветствую. Абубакар, наверное, да? Или как-то так? Абубак... Прошу прощения, не знаю правильно, как читать э, ваше имя. Но в любом случае, приветствую. Со здоровьем, Фу -фу -фу, слава богу, все хорошо. Надеюсь, и вы тоже здоровы. 15-13. И помнится... Ну, не могу просто, не могу не съязвить, что э, когда я говорил... Что у команды Коса Смерти есть Смок-машина. Мне кто-то говорил, что... Но ведь у Хайрат Киллер есть СТА. И это совсем не та же самая снайперская винтовка, которая есть у Косы Смерти. При всем уважении, опять же, к игроку. Никакого хейта вообще. А Нави есть на турнире? Нави на турнире на каком? Милая Мося, минус Дуримар. Володя представился, как говорится, но ну а Нео вместе с СТАем по фрагу все-таки нарисовали. Таким образом, опять же, численный перевес выбит в сторону команды Промиаса, и Руфус... Ну, сверхнепрофитная позиция, но ну, ждать Аркаду при таком счете, ну, я считаю, абсолютно неоправданно. Когда наш узбекский лан-турнир не знаешь? Нет, увы, к сожалению, не знаю. Хасан, человек ответственный за... Проведение лан-турниров в Узбекистане Увы, куда-то пропал И очень давно не выходил со мной на связь В общем, территория чести понимает Что любая ошибка их приведет к поражению в матче И поэтому Непосредственно Поэтому Они просто боятся выйти даже со своего респа 40 секунд до конца раунда И, между прочим Впрочем, между таточки можно не добежать Совсем можно не добежать Прострелы через двери и попытка зааркадить мидл. Бан на фасткапе, он же Денис, в общем-то, уже за свою жизнь запереживал, так скажем, мы был вынужден отойти на грибы. Но до конца раунда остается 18 секунд, и атака попросту никуда ни хрена не успеет зайти, потому что здесь сидит Нео, вырубающий диджей Трали -Вали, и Руфус хоть и дает размен, однако, кстати, однако, кстати, СТА, и один на один с Калашиком, и тут Калашик. Калашик забирает из Тиа, смешно, весело, забавно, но по таймеру, как я и говорил, ни хрена никто ничего не успел. Увы, но контроль времени это то, над чем необходимо работать команде Территория честь, чтобы было прям вот... Ну прям хорошо, потому что ну так раунды проигрывать нельзя, тем более, тем более, что это был решающий раунд.